Системы связи и интеллектуального управления, оснащенной системой датчиков и техническим зрением. Заканчивается стоит шестого 6 тестового комплекса почти километровой длины. Ну, он справа от, вас, справа от вас, там видны эти опоры арочные, стали отработки стандартов для природно-климатических условий условий Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе для обкатки подвижного состава в тропическом исполнении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 что находится по соседству как с эко-технопарком, справа от вас, вот там, за застонным ограждением. То есть я как фермер плачу за проектирование трассы, плачу за изготовление, то есть это коммерческий заказ, а не просто там по блату мне это бесплатно, нет, за это надо платить. По суперлегкой трассе с шестиместными нюайтами после их сертификации планируется доставлять все хозпродукцию, а затем,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 ну и потому что цена в пределах 1000 долларов, его может купить любой желающий, без всяких тендеров, и международных экспертиз. Ну, он может там посоветуется с мужем, с женой там, или с родителями и купит. Не нужно забывать и то, что iPhone как рыночный продукт появился через 31 год после создания компании Apple, в то время как компания Strong была создана всего 4 года назад. Кроме того, нам необходимо продавать не изделия весом 100 грамм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 которому необходим при комфортном ускорении 1 мс в, в квадрате путь разгона порядка 10 километров, только путь разгона, и столько же километров для торможения. Вот там мы можем получить 500 км в час. Поэтому, к моему большому сожалению, никто не сможет увидеть скорость 500 км в час здесь, в парке на участке длиной 0,9 км. И эту скорость 500 км в час увидит, правда, года через 2-2,5. Быстрее такие масштабные тестовые трассы не строятся,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 Вы каких на парке, в присутствии вице-премьера правительства Белоруссии. Этот Skyway с их юнибусами никому не нужен. Здесь нет никаких инноваций, а юниский преступник. Это он так сказал. <звы> Наше научное исследование и наша инженерная школа, созданная мною, как бы к нам ни относились на моей родине и впредь останутся в Беларуси. Никуда мы не собираемся отсюда уходить.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 и в Амиратах деревянным домом мы получили даже специальное решение короля, ну, шейха Шаржи на строительство дома, потому что законы в шарже, в эмиратах запрещают строить деревянные дома. А там разместится наша штаб-квартира в Skyway, достраивается начнет тестироваться вместе с тропическим уникаром примерно через два месяца.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 будут происходить миллиарды управляющих, контролирующих и расчетных транзакций, то есть серии операций по обмену информацией, в результате которых в системе будут носиться изменения. И вся эта работа будет происходить по защищенным технологиям блокчейн. Поэтому в тростнете должна быть своя расчетная единица, аналог криптовалюты, которую не надо манить специально. Обязательно говоря, каждая опора при проведении Unibus свобод манить токены,